Да что Испанна, там было ну, ты, ну, ты же да. один лежал, ладно бы ты лежал в общей палате, и там истории... Короче, миллион. рассказываю, короче, рассказываю. Значит, пришел, все, он вещами, вот это, знаешь, это как солдаты ходили, вещевой мешок, пришел сдаваться. Стою на посту, какая-то попалась глумная старшая медсестра, что-то суетится, что-то под, ну, под нос себе бормочет. Я говорю, мадмуазель, что случилось? И говорит, чел, говорит, всегда заезжают за день три пациента. Сейчас вас говорят 13, я не знаю, куда вас селить. Короче, давай документы, давай свое направление, палату номер 7. Захожу в палату номер 7, лежит двухместная палата, лежит мадемуазель. Думаю, нихуя себе сервис. То есть, понимаете, да? Лежит мадам. Я говорю, мне сейчас раздеваться или попозже? Лежит на кровати, две ноги перемотаны, смотрит на меня глазами и лупает. Говорит, в чем дело, товарищ, вы кто, что вы тут делаете? Я говорю, слушай, все вопросы старший медсестре. Меня отправили в палату номер 7. Она берет два костыля, а там вообще пиздец, там ей нахуй переломало, походу, все. Берет два костыля, смотрю, полетела. Ракета нам, на, разборке? На... на разборке. Какого хуя ко мне поцелили мужика? Ну, вообще, у них как? ну Всегда же действует как? Палата женская, палата мужская. Всегда все ну, раздельно понятно. Вот. А при, при, Назад смотрю и он, тряпкой какой-то сраный гонит эта медсестра обратно в палатку. Говорит, сучка ты ебаная крашенная, тебе сегодня выписываться. Она такая, ага, ну так вот, говорит, пускай мальчик потусуется здесь, пока ты не выпишешься, а потом, нахуй, мы к мальчику подселим, блять, мужика. Я говорю, подождите, а у вас нет такого разграничения, как бы, ну, женские палаты мужские? Нет, говорит, у нас палаты все, ну, единственное, что, вот, говорит, есть палата, угу. да, унисекс. Или туда одних мужиков заселяют, или одних баб. А именно, чтобы было женское, там, биде, вот это, знаешь, чтобы нахуй пизду подмывать. Говорит, такого нет. Ладно, <смешно> сижу на этой кровати, блядь, жду врача. Мадемуазель это лежит с ебалом недовольным. Думаю, пизду, пойду я нахуй. Короче, пошел в парашу, закрылся, там параша, блядь, заебись. Параши в каждой палате личные. То есть нет общиковой. Для, для каждой палаты закреплена своя параша. То есть вот это охуенно вообще. Душ, параша, все в каждой палате присутствует. Там одна местная, двухместная. Пошел в парашу, переодел, ну, шортики накинул. Пойду к этой старшей медсестре, она все там паникует. Я говорю, пойду я анализы сдам, пока, блядь, жду этого врача. Я говорю, дай дайте мне направление, я пойду там. Там же кровь сдаешь на все. Там спит, сифилис, группа крови. Меня спрашивают, ты помнишь свою группу крови? Я говорю, нихуя не помню. Я говорю, нахуй, Б 2 Б 4 блядь. Там... Потом э, флюорография, потом сердце-кардиограмма, вот это вот вся... Что там еще? Э, кал сдавать не надо, мочу не надо. Ну, короче, вот. Я говорю, я пока посуещусь, побегаю, я говорю, поздаю тут по всей клинике, по медцентру, по этому анализы. И я говорю, это самое. Э, врач придет, потом мне назначат, когда у меня операция. Ну, ладно, дала мне направление, я попиздил шоркаться. А, перед тем, как уходить, я говорю, мадам... Э, если будет возможно, нахуй. я говорю, сирота, отблагодарить, одноместную мне забронируйте. Одноместную забронируйте. Говорит, я забронирую. Говорит, возможно, сегодня еще одного чмошника выпиздят, выпишут. И он как раз лежит в одноместном. Я говорю, потому что я ну, хочу дыхать нормально. Вот. Попиздил, короче, в это самое все, сдал там все анализы, кардиограммы, кровь, там, флюорографию, вот это вот, ну, это, грудной клетки, это, это рентген. Да, там анализов дохуя, мафиози. Группа крови почему нужна, как мне объяснил? Ну, меня, я спрошу не нее, говорю, медсестры. А нахуя группа крови? Ну, мало ли на операции что-то пойдет не так. В смысле, блядь? В смысле, нахуй, что-то пойдет не так? Ну, если что-то пойдет не так на операции, чтобы тебе это кровь заливать э, чужую. Вот, я говорю, ладно, короче, пошоркался, спускаюсь вниз, и мадемуазель выкинули, ко мне заселили какого-то чела, я подхожу, говорю, слушай, а что там с одноместной? Бля, это заебало у меня сегодня столько заселяется, сейчас пойду узнаю, нахуй, выпиздили его или нет, выпиздили. Приходит за мной, и говорит, все, переселяйтесь, одноместная готова. Заехал в одноместную, все, отдыхаю, приходит. Приходит, наверное, часа через три. Все, вам на завтра назначена операция. Сегодня обязательно побрейте ногу. Сует мне станок. Ребят, есть кто-то с СССР? С СССР кто-то есть? Помните не одноразовые станки Юпитера? Ну, я, я помню Ниву, Юпитер, я не помню. Ну, Сует мне одноразовый станок. Я говорю, послушай. Я говорю, вот ты пробовал этим станком себе пизду брить? Не пробовала, нет? Как, блядь, я заебись додумался, взял с собой свой, жилетовский? И батареечкой? Так, чтобы сегодня обязательно побрил ногу, я, говорит, приду вечером, проверю. Хуй с ним. Пошел в Инстаграм записывать видос. Блядь, брею, брею, брею, что-то хуево бреется. Записал видос, скинул в Инстаграм. Сбрил, нахуй, наверное, ну вот такой квадлятик, вот такой. Думаю, дай-ка зайду в инстаграм, чекаю. В инстаграме комментарий. Долбоёб, брей против шерсти. А, да? А я думаю, что-то оно не бреется. Начал хуярить против шерсти. Блядь, заебись пошло. Вообще, как по маслу. Ханин хоть на полтора часа застрял, сколько сто процентов. ну я там аж спотел, пока всю... А нужно было брить от пятки до яиц. Я говорю, ну хуя так много, если операция на коленке? Надо. По технике безопасности положено. От самой пятки до самых... Ебать, ты целиком вообще полный? Полностью всю ногу нужно обязательно попрыгнуть. Она говорит... Что? Фотка. Одна нога волосатая, другая нет. Есть такая фотка? Не, по-моему, нет. А почему не сделал? Подожди, или есть у Светланы, наверное, есть. Надо спросить, по-моему, типа есть это. Почувствуй разницу, блядь. Ну да, да ну типа. Блять, не, есть, есть, avait... есть, по-моему, есть. Угу. Ээээ... Вот. И, короче, готовься, все к операции, говорит: приду, проверю. Где-то приблизительно 8-7 вечера приходит вот это вот: А, ну, обед, ужин, ужин. Так, говорит: сегодня жрешь последний раз и больше жрать не будешь. Принесла мне какой-то м... хуйни. А! Охуенный, блядь, ужин! Булочка! И 0,25 апельсинового сока. Я говорю, ты, мразь, ты меня видишь? Я говорю, посмотри на эти прослойки жира, блядь. Посмотри, сука, сюда. Я говорю, посмотри, блядь, сюда нахуй. Она мне принесла булочку и для детей пакетик, блядь, апельсинового сока. Я говорю, в смысле, как жрать нельзя? Ну все, говорит, все, жрать нельзя. Вот это, говорит, ты сейчас все вечера ешь и больше хуй. Хорошо. Въебал эту за секунду, эту булочку такую в пакетике, нахуй, вакуумном. Въебал этот сок. Э, и говорит, если э, будешь жрать, тебе же будет хуже. Вообще нельзя. Э, то есть до вечера, потом, до ночи, пока не ляжешь спать, можно только пить. С утра можно сделать пару глотков воды, не жрать вообще. С утра операция. Хорошо. Хожу. 12 ночи. Так, думаю, надо поспать. Вспомнил глава Булкина, как он говорил. Если хочешь жрать, да. ложись спать. Ну да. А, попил воды, на нахуярил живот воды, просто аж нахуй покатык. Лег спать, проснулся в 4 утра. Хочу ссать, чуть не обоссался, бля. Чуть не уплыл. Пошел ссать. Проснулся в 4 утра, спать больше не хочется. Жрать хочу. хочу жрать хочу, пиздец. Жрать нельзя. Так, думаю, ладно. На мягких лапках. А там же отбой строго, там же закрывают все. Там же пиздец, но. Клиника охуевшая. В клинике стоят как минимум четыре терминала, банкомата с едой, с чипиками, орешками, шоколадками и со сосолой с Кока-Колой. Блять, ебать, там операция была Джеймс Бонд. Там было возвращение Борна, индификация нахуй, барменталя доктора. Ебать, там нужно было пройти три скрипящих двери. Ёб твою мать. Я там проходил, как лазерные заграждения. Как человек-паук на тросах, нахуй. Чтобы ничего не скрипело. Дверь за ручку приподнимал вот так вот, нахуй, чтобы она не скрипнула, открывал ее. Снял тапки, хуярил босиком, чтобы тапки ебучие, резиновые, нахуй, не скрипели по этому кафелю. Пробрался, прокрался к этой хуйне. Понабрал себе, значит, сникерсов, чипиков, короче, киткатов. У меня операция была в области паха. Так мне сказали побрить от пупка все до колена. Я охуел. Я сам охуел мафиози, когда мне сказали от пятки нахуй до жопы побрить всю ногу. Я заебался ее брить, я вспотел, я, всп... я ее час там брил. Ну, Прокрался это, конечно, до банкомата да. до этого, понабрал себе чипиков лейсов, киткатов, сникерсов, водички, и синтуки там даже были четверочка. Вот так вот все это взял под мышки, думаю, а как назад, краса. Двери скрипучие, три двери скрипучие, нужно пройти весь коридор. Фу. А, сука, вы понимаете, хуй с ним водичка, хуй с ним шоколадки. Чипики. Это ебаная шуршащая упаковка. Ебать. Я думаю, как ее нести? Потом я подхожу к первой скрипящей двери. Аккуратненько расставляю это, как сапер, как минер на полу. Приподнимаю дверь. Открываю. Переношу нахуй. В коридор домойки да шоколадки перенес дверь приподнял закрыл и так как будто как сука снаряд велико отечественной нёс чтоб они сука, не шуршатую охранник сильно по камеру бы с тебя блять форт боярд какой форт боярд там пизда, там нахуй ебнуться было блять сука ладно принес это все в палату думаю думаю ну чуть-чуть в ебу нахуй ну что, чуть-чуть разве будет Чуть-чуть ничего не будет. Ну, ебанул, нахуй, киткатика, блядь, с изюндуками, нахуй. Ну, посидел, посидел. Ладно. 6 утра. Опять жрать хочу. Ладно, ебану, думаю, пачечку лейса, он с этим, с водичкой, не негазированная. Ебанул пачечку лейса, думаю, операция, ну, успею, посрать, на. До 8 утра не спал. Припиздил на пост старшей медсестре, говорю, слушайте, а во сколько у меня операция? Вы поставлены во вторую очередь. Во вторую очередь, я говорю смысле. Ну, говорит, вы не экстренный, поэтому с утра экстренных делают, а вас где-то будут делать операцию призит часов 12. О, думаю, заебись, можно еще и сникерса уебать. А жрать не дают? 9 утра катит тележки с едой. Я это, это все чувствую. чувствую, я стою в коридоре, и она мимо моей палаты. Ярю смысле нахуй. А я что, бля? А вам нельзя, у вас операция. Ладно, хуй с тобой, я даже не знаю, что у меня заначка с чипиками, блядь, с шоколадками, с нисвинтуками, я-то ночью прокрался, блядь, типа. <рек> вот, а вам нельзя, у вас операция, сейчас подождите, ребят, 12 дня, никого нет, срать не хочу, думаю, ебаный в рот, блядь, поинтересовался заранее, какой у меня будет наркоз, сказали, усыплять полностью не будет, полтуловища не будешь чувствовать. Я говорю, слушайте, а при этом наркозе а мочевик расслабляется, и эта самая дырочка анальная, нахуй колечко, да, расслабляется. Думаю, его будет прикольно во время операции прямо посраться, чтобы выехал на всю операционную, блядь. Просто Лейсом пахнет, oh, shit, Просто сникерсом, нахуй, пахнет на всю операционную, блядь. И синтуками, ебать. Думаю, сука, надо что-то уебать. Подхожу к мадмуазеле, Я говорю, к -к -к -к, тетя. Я говорю, вижу, что ты нормальное. Ник, стой, не перебивайте, подождите. Я говорю, вижу, что это нормальное. Я говорю, нет у тебя таблеточки какой-нибудь волшебной. Она такая, в смысле? Я говорю, блядь, ну я, короче, это самое, не сдержался. Очень сильно хотел есть. Ебал чипсы у шоколадки. Так, говорит, жди здесь, хандон. Приносит и, мне, мне какую-то пилюлю. Вот такую, здоровую, блядь, в какой-то упаковке. И, такой. и такая, со словами, беги. Приносит мне пилюлю, говорит, приди в палату. Говорит, ёбни ее, запей водой. Говорит, воды много не пей, тебе нельзя, говорит, перед операцией много И воды. Сразу пей. садись на газ. Говорит, из блин. палаты никуда не уходи, я <с тебе советую. Вот. Хорошо. Хорошо. Я говорю, мать, я тебе понял. Спасибо, с меня должок. Я говорю, я принесу тебе охуенную хороку конфет. Ебанул, значит, эту пилюню, сижу, жду прихода. Курить не хожу. Думаю, мало ли, пойдешь курить, и будет как у корова, когда идет, нахуй, у нее непроизвольно падает, нахуй. Лепешечки такие по полу. Сижу, жду прихода. Три часа дня, блядь, меня никто никуда не зовет ни на какую операцию. Я, блядь, выхожу с коридора. А, не, у меня есть волшебная кнопка такая. Ты можешь ее нажать, и к тебе а, приходит медсестра. А, да? Ну думаю выходить, но я нахуй даже в коридор не буду. Мало ли, рванет резко, блядь, вот так вот, что нахуй хуй поймешь. А, нажимаю эту кнопку, приходит, я говорю, во а сколько у меня операция? Там, говорит, у доктора какая-то затяжная, что-то там немножко пошло не так. Вас еще не будут звать никуда. Я говорю, хорошо. Приблизительно ближе к четырем дня, блядь. Чувствую, что пиздец нахуй днище начинает воровать, ноги отстегиваются просто на ходу, ебать мухой просто в парашу, закрываюсь сам, как поперло, хуярит, ебать вулкан, извержение вот ой, эти, ой, ой, брызги, ой, ой, ой. брызги, блядь, ебать. Главное, вроде только с чипиками. Да, да а такое а ощущение, что я, расслежу, съел, что я нахуй ограбил, блядь, эту нахуй шоколадную фабрику Порошенко и всё это сожрал, блядь, понимаешь? хуярит, хуярит. И заходят с каталкой две медсестры и орут. Так, ты где? Поехали на операцию. Везде, пизде, блядь. Я говорю, я ру сижу. А чем ты срешь, если ты не ел с вчерашнего дня? Водой. Неважно. Водой. Я говорю, у меня как у хомячка, как у медвежонка запасы на зиму, блядь. У меня отложения перед спячкой. Нужно их сбросить. Давай быстрее, гандон. Я говорю, как? Я остановиться не могу, ты понимаешь, тетя? Я не могу остановиться, я бы с радостью остановился, я не могу. Я кольцо а что, сжимаю, но оно не сжимается, не блядь. Оно не сжимается, оттуда все хуярит, блядь. Давай быстрее, доктор ждет, врач уже венфляционный. Короче, они меня ждали, сидели минут 10, пока у меня извержение не прекратилось. Помыл жопу, вылез. А... Вечером с фонариком мне светила ногу, как это самое, как, знаешь, как это, как тестирует какой-то станок, этот, Винос. А, как ты побрил? Как я побрил, ой, фонариком мне освещала всю ногу, не осталось ли волосы нигде. Вот, все, давай, говорит, раздевайся, вот тебе специальная рубашка такая тонкая. Я говорю, мне голым, что ли, ехать? Нет, говорит, блядь, штакны, надень и куртку, долбоеб. Ру рубашку специальную и шапочку. Шапочка, знаете, как это москитная сетка против комаров. Ебать, mm -hmm. я, я хотел бы просить ее сфоткать меня нахуй в этой рубашке и в шапочке, и потом думаю, пизду, и так нахуй действительно Это бан на Твиче. Да, это бан на Твиче 100%. Неконтролируемый процесс был холестерин, я тебя базарю. Вот. И все... Подожди, я говорю, мне до операции... А они стоят с этой скаталкой, здоровой такой, с кроватью. Я говорю, мне до операции своим ходом, хуёдом, ляж, говорит, на кровать, мы тебя повезем. Ебать, лёг, вот так вот голову задрал и поперли. Какими-то какими лабиринтами, туннелями там, фу, в лиф зашли. Я, блядь, думаю, так, надо засечь на какой этаж, чтобы потом не смогу я с операционной выпрогнуть уйти, блядь, или нет. Пятый, думаю, нихуя не уйду. Угу. Что-то везут, везут, там... Возили-возили, завозят. Смотрю надпись. Малая операционная. Залетели. Рядом лежит какой-то чел и что-то разговаривает. А и ходит ане... анестезиолог. Я его знаю, этого чела. Он прикольный, очень прикольный чел. И он общается с этим джентльменом. Тут что-то... А порядке? Порядке? Чела только выкатили, и чел отходил от наркоза. Ждал впред, перед операционным. Короче, ну нахуй, в, в, в коморке в какой-то. И он что-то стоит, над ним стебется, говорит, ну что, ну можешь встать, сам пойти там, если хорошо себя чувствуешь. Этот джентльмен такой поднимается с коечки. Он говорит, да я шучу, лежи, долбоеб, куда то нахуй, а ноги не работают. Можешь, говорит, сам уйти, если спешишь куда-то, твою мать. Так, говорит, о, прикатили, Серег, ты? Я говорю, я. Так. Серег, ну что там такой хуяк посмотрел мои анализы, противопоказания, там сердце, хуерца, кровь там, да, вот это все. А, говорит, нормально, усыплять тебя полностью не будем. Говорит, ебанем тебе спинальный, просто в позвоночник говорит, захуярю иголку, нахуй, сантиметров 20. И говорит, все, он ну, будет четко. Я говорю, ну давай, ну давай. Ну, хуяк такой, говорит, ложись на бачок, сожмись, как. Скрутись, как ежик. Я такой. В смысле, блядь? Клубочка, говорит, долбоеб, скрутись, блядь. Мне, говорит, позвоночник твой нужен. О, хай нахуй скрутился, ходил, ходил, ходил, ходил, что-то там спиртом меня все мазал, мазал, мазал, мазал, мазал, мазал. Я говорю, нахуя ты так мажешь? Много. Говорит, надо. Надо минимум Говорит, три раза промазать, подождать, пока высох. Говорит, все будет нормально, не ссыт, укола даже не почувствуешь. Прям в позвоночник мне захуярил вещь какую-то, вколол. Все такой, хуяк, отходит, говорит, ну, жди сейчас, говорит, минут через 10 тебе пизда придет. Я говорю, Спасибо". ну Говорит, вообще ничего не будешь чувствовать ниже нахуй пупка, блядь. А, говорю, пиздобол. Лежу такой возле ежика. Хуяк, ходит, ходит. А я все это время, все 10 минут шевелю пальцами на ногах. И вот так вот лежу. А вот на этом боку у меня левая нога, на которой делали операцию на колени, вверху, да, я так лежу, лежу, лежу, лежу, лежу, лежу, так шевелю, 10 минут прошло, ну, ждем прихода, я могу пальцами на ноге шевелить, 15 минут шевелю, он такой подходит, ну как ты, я говорю, слушай, я говорю, какое-то у тебя хуевое лекарство, я говорю, я пальцами на ноге могу шевелить, просто недолго берет такой этот полоток такой хирургический, как уебал мне по коленке. Серьезно, говорю. А, Серь... Просто берет, просто вот так вот молотком этим по коленке. Бам, нахуй. Я ты что делаешь? Гандон, нахуй. Укол у меня, говорит, хуевое лекарство. Ну что, ты, говорит, что-нибудь почувствовал? Я говорю, не, ну подожди, говорю, сейчас и пальцы нахуй перестанут шевелиться. Говорит, просто время надо. Я говорю, окей. Хуя на натуре, еще пять минут проходит. Все, вообще, фул. Челы, тот момент, когда с меня с каталки перекидывали на операционный стол, мне говорят, помогай нам, переваливайся. Блять, вроде бы есть ноги, вроде бы есть жопа, но ты как червяк ползешь, ты их не чувствуешь вообще, блядь. Я перехатываю, я говорю, ебать, ты мне подожди, ты мне там нахуй ноги не отрезал, блядь. Я ползу на этот операционный стол, нахуй, ты вообще вот так вот ничего не чувствуешь, вообще нахуй, совсем. Такой приход... Тебя когда перекатывают вот так вот, нахуй, как колобка, такой приход, что у тебя катается одно туловище, и ниже туловища у тебя ничего нет. Ты даже не чувствуешь, как что-то там катается. И знаете, такое состояние, блядь, необычное, реально, когда ты не чувствуешь вообще ног нахуй с жопой. Бля, это... И это охуенное чувство, как будто невесомость. Вообще ты не чувствуешь ни за нахуй свое туловище. Перекатили, положили, подключили сюда какую-то хуйню, к пальцам какую-то хуйню. Вот. Приходит хирург пришел, а я сижу, а по, по, по бокам от меня ну, все аппараты медицинские, я, я лежу вот так вот ебалом влево рассматриваю, эти аппараты нахуй, ну как там всякие краны, там пищалки нахуй, там скрипелки, там танки можно ли поиграть, кооперируют, думаю в танке ебану, там мониторы нормальные, вот, он такой приходит, говорит, так все, ну начинаем, потихонечку поехали, говорит, мы отправимся быстро, говорит, не переживай, я так ебало вправо повернул, ты ничего не чувствуешь. А в этот момент, как потом до меня дошло, мне всю ногу, фул от яиц до кончиков пальцев, промазывали йодным раствором. Всю. Вообще всю, фул. И я, блядь, так смотрел, смотрел справа. И вот эту шторку там между тобой и э, хирургом вешают такую шторку, чтобы ты не пас. Ну, мало ли, ты блеванешь там, да, вот от этой хуйни. Ну, в руку, и это самое, э, шторку еще не повесили, я вот так вот вправо смотрю, блядь, усь, я вот так вот поворачиваюсь вперед, ебать, и начинаю просто ржать. Картина. Okay. Картина. Стоит хирург со с большим, нахуй, таким, блядь, каким-то пинцетом. Вот такой здоровый ком ваты, весь в йоде, и у него моя нога лежит на плече. И он ее мажет, и он ее мажет, и он мажет. И там, блядь, нет? а вот понимаешь, что фишка в чем? Он меня хуярил, как балерину, блядь, там шпагаты, хуяты, я-то ничего не чувствую вообще ниже жопы, вообще, тогда я даже жопу не чувствовал. Я чувствовал только до, до пупка вверх. Я там рог скрутил. Он, он берет, я так смотрю на него, у него просто нога моя на плече, и он ее нахуй бажит йодом. И он так ее просто бросает на похуй, на стол операционный просто бам. Ой, пошел за новой ваткой, там новую принес йодом, опять ее поднимает, задирает, опять ее йодом нахуяривает. Блять, а я смотрю на это все. Хую, блядь, я ржу пиздец. Я просто не могу. Все, шторку в повесили? не удивился, если бы тебе тебя просто отстегнули и унесли. Да, да, да, У -у -у. вообще просто. Шторку, ладно, повесили эту шторку. Все, операция пошла, поперли. У меня в голове единственная мысль: обосраться. Не обосраться и не обоссался. Не обосраться. Думаю, как это корректно, так вежливо. А я в сознании, да? Как это корректно, вежливо спросить: обосрался я или обоссался? Ты этого не видишь не чувствуешь. Я не вижу и не чувствую вообще ничего. Я говорю, я дико извиняюсь, товарищ, там хирург и стояла помощник еще, медсестра, женщина какая-то, помощник хирурга, не помню, как называется. Я говорю, мадемуазель, я говорю, мадемуазель, там никаких выделений больше с моего организма не выступает, кроме крови. Смотрит, как смысле. Ну, я говорю, там, моча, кал. И <связывается> в это время выползает последний сникерс. <связывается> Спасибо, Гарик. А, говорит, а что такое? Я говорю, слушайте, ну, просто так получилось, очень сильно хотел есть, там, не удержался, нахуй, чипсы съел. Ну, говорит, если что-то выползет, говорит, мы тебе обратно туда и запихаем, нога, нахуй. Нога на плече. <связывается> вот, а, такой, проходит минут 15. Хирург такой, ну что, все. Такой, думаю, фузы, а нет, не все. Что-то полез опять ковыряться. В этот момент я сл слышу, как он нахуй это самое, как на сковородку он это самое, сало кидает. Шмяк. Что-то достает мне изнутри, там шмякает, шмякает, шмякает, пошмякал. Вот. Еще минут 10 поковырялся, все, говорит, увозите пациента. Опять подвозит мне специальную каталку с операционного стола, говорит, давай кувырочек. Опять сальтуха пошла. Кувырочек, нахуй на пузо, блядь, и лежу. И они куда-то пошли. Я говорю, слушайте, может быть, меня на спину положите, ебаный в рот. Я говорю, блядь. Положили меня на пузо, выкатили в какой-то коридор, нахуй. Сейчас, говорит, жди, мы вызовем старшую медсестру с помощницей, они тебя обратно в палату закатят. Лежу, блядь, на пузе. Я говорю, ну, может, вы меня перевернете, блядь? Нет, говорит, тебе не будем переворачивать. Я говорю, причина. Потому что, говорит, когда тебя, долбоеба, подвезут в палату к кровати, тебе нужно будет также кувырнуться на спину. а ну я, значит, двумя руками у каталку вцепился, нахуй, медсестра пришла. Я говорю, давай с ветерком, нахуй, сзади, как на саночках, ебать. А уже лежу, вот так вот вперед, всю вижу. Блять, становится сзади меня. Вот так вот берется, чтоб вы понимали, вот так вот сзади. И я смотрю, все это время ей в дырку, блядь. В анальную дырку! Все это время она становится спереди каталки, спереди вот так вот берет, нахуй, сзади руками, а другая сзади толкает. Я говорю, что вдвоем сзади не можете толкать, чтобы я нахуй нормально прокатился. Все время нахуй полета, блядь, я вот такой смотрел вперед, в ее жопу. В шоколадный глаз. Спасибо, Физатый мамаша. Вид, хули. Спасибо, да. мамаша. Все это время пока меня везли. Найс, найс, найс. Взял билеты у иллюминатора, блядь. да, да. да, да. Билеты вот. у окошка. Uh -huh. У окошка, блядь. Я хотел посмотреть, ну, следы, нахуй, замести, запомнить, нахуй, как они меня везли по этим коридорам. <соцентричный> я все блядь. Я. <связывая> Ильюнь, а прикинь, она перданула время, нос прям. Прикинь. <связывая> <Обидно немножечко>. такая... <связывая> а видно нажать? Такая. Слиганцу ухида. А что ты сделал, ты А ничего, а я бы сопротивляться не мог. <связывая> Максимум я бы нахуй на удушающий бы взял бы вот так вот и все. А, охуенные виды были из окна, вот так вот, все время лежал на пузе и смотрел в жопу медсестре. Вот. И. Вот, они, значит, меня докатили. Говорят, давай, куворочек, нахуй. Я делаю кувырочек, но сделал кувырочек не до конца. То есть я на больничную, нахуй, койку, вот так вот, ну, с пуза на это самое пере перевернулся. И, блядь, половина висит, нахуй, над пропастью, половина залетела. А я-то здоровый, блядь. вешу он нахуй, под сотку. Там две бабы, вот такие вот, нахуй, ростом. Ёбаный в рот. Одна кричит, подпирая его, чтоб он не свалился. Стала на коленке на, головой... на широкую Головой мне уперлась Нахуй в туловище и стоит держит Вторая Так, я побежала за крюком Думаю, за каким нахуй крюком Я что, тушу спинная, блядь. Они... крюком? Они, просто... меня... Они меня хотят как поросенка Подвесить на крюк, я хуй пойму Прилетает Это стоит меня держит, головой уперлась Прилетает А там, короче, у тебя такая палка Грюк с такой, с, нахуй, с, с этой, блядь, с, короче. с перекладиной. Хватайся за него, хватаюсь, тянись. Я тянусь, они меня, нахуй, толкают, блядь. Они туловище мое толкают. Я, значит, затянулся, затянулся на кровать. Вот. Я говорю, так, я говорю, мадам, меня чуть правей, подтолкните, у меня, нахуй, с висит немного, блядь. Сейчас, говорит. Давай. Ты, говорит, тянись, мы тебя толкаем. Затолкали меня туда к стенке okay. uh -huh. и подняли все вот эти вот перегородки. Гарпун. Подняли перегородки, чтобы я нахуй не свалился. Опускай. Вот. Так, говорит. А теперь тебе надо натянуть нахуй вот этот чулок. Знаменитые гольфы. Блять. Знаете, вот, ну, есть размеры в одежде. Допустим, есть S, есть M, есть L, есть XL. Uh, у, ведущего, угу. у ведущего, допустим, XXL, допустим. Принесли чулочки размером S. Одна тащила зубами, вторая там тянула. Я Сережа, говорю, ну... он компрессионный так и должен, он тебе и должен сжимать. Блять, а ты не представляешь, как они не могли мне его банально на ступню натянуть. Просто не могли. Они а, там ищили, там, 3, там измер, пиздец, блядь, а блядь, просто, там просто пиздец. Они мне, они мне 10 минут натягивали этот чулок. Я говорю, слышишь? Я ты, только на голову только бы натянул, блядь. Слышишь? Я говорю, ты это самое, ты потом хоть проверь, кровь у меня в ногу поступать будет, а то мне сейчас чулок натянешь, у меня нога просто от, отомрет. 10 минут натягивали ты мне чулок. А, самое что интересно, забыл рассказать. Когда врач сказал, закончили упражнение, закончили операцию, Ушел, осталась, осталась его помощница, хирурга. И он уже ушел, э, слышу, там вода журчит, руки моет и такой орет. «Галь, я забыл ему нахуй! Жгут ему, сними с ноги!» В смысле? Они мне перехуярили, у меня синяк аж такой круглый остался на ноге. Они мне ногу перетеряли жгутом, чтобы кровь хуя не шла во время операции, а он забыл нахуй придет. жгут снять. Не, ну бывает, ну бывает, ну, заб... ну что нахуй, ну пошел руки мыть вспомнил, Скажи спасибо, блядь, что но. часы в коленке не оставил, блядь. Вот. Ну, Галя мне сняла жгут, конечно, я не почувствовал, только я потом увидел, что у меня вот так вот вся вот перетянутая, ну этот след нахуй остался от жгута. То есть там перетягивает так нормально, что вообще пиздец. Вот. То есть меня эти затолкали, меня все эти запихнули, и подходит, я так понял, такая, знаешь, в каждой больнице есть такая, которая не хочет э, брать ответственность и постоянно тебя пугает. Я говорю, тетя, я говорю, курить хочу больше, чем ебаться. Когда мне можно кузнечиком, блядь, до курилочки доскакать? Тебе вставать целый день вообще нельзя до завтра. Я говорю, в смысле? Я говорю, через сколько у меня наркоз пустит? Она говорит, часа через два. Я говорю, ну часа через два, жду костылин, ракета пойдет курить. Тебе нельзя до завтра вообще вставать, потому что у тебя наркоз, от которой ты можешь упасть в обморок. И э, если ты покуришь, это может сосуды, плохо на сосуды повлиять, ты в обморок упадешь. Мы таких, как ты, уже трех с курилки, блядь, по земле тащили. Без сознания. Я говорю, ты, блядь, ты знаешь, с кем ты вообще общаешься? Я машина, ебать. Я киборг! <м novamente> я. Я хорошо, а номер-то хирурга. <с yeah> номер-то хирурга у меня есть. Я ему нахуй WhatsApp. Игорь, время будет, зайдите ко мне. Он мне пишет: у меня как раз сегодня ты был последний на операции, и я, говорит, сейчас документы доделаю, они же там отчеты пишут после каждой операции. Я к тебе зайду. Я говорю, что, там бла-бла-бла, курить нельзя. Говорит, ну послушай, говорит. Тебе нога должна быть без движения вообще полностью. Если ты очень аккуратно на одной допрыгаешь до курилки, то давай. Курить, говорит, да, на самом деле тебе нельзя, потому что ты можешь упасть в обморок после этого наркоза. Говорит, сейчас побольше пей воды, хуярь, прогоняй эту гадость с организма через мочевой пузырь. Вот. И все, приказ понял, записал нахуй. Ну, значит, нахуярился воды. Чувствую, начинают пальцы шевелиться. Ай, пальчики шевелятся. И он говорит сразу, говорит, не терпи. Боль, как только начнет нахуй нога приходить чувство, сразу проси обезбол, Не надо, говорит, О, хуйню терпеть, сразу обезбол. А, пальчики, пальчики начали шевелиться, пальчики, так чувствую, оп, и коленочка так начинает болеть, болеть, болеть, болеть. Кнопочку экстренной помощи, служба спасения 921, нахуй. Бэн, ай хелп? Летит! Что случилось? Я говорю, тащи нахуй бейсбол, Кали, я в себя прихожу. Она мне в С нахуй, кубика 3 сразу бейсбола, как захуярила. Так, так, ага, коленочка стала отпускать, я так лежу, лежу, еще часик полежал, так коленками, так чуть-чуть ногами пошевелил, жопу так пожимал, проверил, колечко сжимается, разжимается, писю Не так ущипнул. ничего. Писю ущипнул, чувствую, пальчики шевелятся, ну ладно, погнал курить. Блять, ебать. Дошел до курилки, вернулся назад. Все четко, вот. Ну, потом еще один бейсбол, еще на следующий день. Перевязка. Захожу медсестра, работница больницы, кложусь на кутетку, на кушетку, стягивает мне этот э, гольф эти, о, нет, я тебя перевязывать не буду. Звони, нахуй, звоню, блядь, скорую. Ярю, в смысле. Ты, говорит, долбоеб, ты посмотри на свою коленку. Я говорю, ну что, ну опухла и опухла после операции, а что, нахуй, не опухает. Это, говорит, не опухло. Это, говорит, у тебя крови там внутри хуево туча. Доходился вчера гандон ёбаный? Я говорю, блядь, да что уже покурить ходить нельзя? Тебе, говорит, сказали, козел гибучий, лежи. Ладно, ладно, говорю, что орешь, зови хирурга. Приходит хирург. Просто спокойно. Говорит, ну курился, дурачок. Вгоняет мне, нахуй, вот такой шприц, нахуй, вот туда, блядь, в чашечку в коленную. И шприцами начинает откачивать. Откачал три штучки 20 кубовых нахуй, пластырем залепил. Ну и все, Серёха, иди свободен, чё орать-то, нахуй. На эту на сестру, говорит, Татьяна, поменяй ему, нахуй, повязку, пускай пиздует. И вам Говорит, и, говорит, ходи поменьше, уёба, говорит, если бы я знал, что ты такой гандун, я бы тебя загибсовал бы ногу, нахуй. Ты чё, ёбнутый? Говорит, совсем. Я говорю, блядь, ну курить очень сильно хотелось, понимаете? А, да ты, я мог, еще и видос снимал в инстаграм, да, я Да, да, я говорю, курить <смех> очень сильно хотелось, блядь, но ну, я решил, вы начинаете. Курить очень сильно хотелось, блядь, все равно, пошел, нахуй покурил, блядь, война, войной, блядь, а курение по расписанию. Вот, получил пизды от хирурга, что ходил курить, ебнутый. Вот, и... И что? Ну и почти все, почти все. Так вот и в итоге так и не обосрался? О, нет, Нет! А просто я не просто бросался, просто по не той -то причине, послезли? что я попросил волшебную таблетку. И, кстати, Клизму. А так бы он там клизму. пустил бы Клизму да. не делали. Клизму не делали. Те, кто пиздел, что будут делать клизму, мне просто запретили есть сутки. Не, Серега, mm. если бы знали, кто, ну, что, что ты yeah. будешь жрать, тебе бы сделать. сделали. Сделали, да. Волшебную. Но я попросил волшебную пилюлю, блядь. Волшебную пилю, отказываюсь. Вторую ногу поединен, 10% клизму уже, ебанут. Не, просто, если, он знает, если бы он сказал перед операцией, доктор, я тут немножечко поел, он такой, медсестра, клизму. Осуждаю, подвеску. Да, никнейм, не фолов, осуждаю, да. Осуждаю, да, осуждаю, фолов. Вот, и, вот, и, короче, через среду полежал в больнице, четверг, вечером приходит хирург, говорит, ну что, завтра выписываемся. Я говорю, в смысле? А, говорит, хуй ты тут будешь валяться? Я говорю, а шо, ничего не надо? Говорит, а что надо, а что надо? Следи, говорит, за вот этим, куда тебе в спину делали укол. Кто-то из родственников дома есть? Есть, говорит, есть, чтоб он не воспалился. И мери температуру. Все. Если, говорит, воспалится место, нахуй, позвоночник, укол, и появится температура, срочно звони мне, пришлю за тобой споры. а, -а, -а да. Я говорю, ну давай, костылики, хуилики. Вот. Ну и говорит, э, надо будет поколоть, э, поприезжать э, этот самое, хуйню в сустав, специальное какое-то там, ну, какое-то лекарство в сустав, нахуй, колоть вовнутрь. Прям к ним ездить? Ну, я к лучше к ним буду ездить, пиздо, чем, блять, э, кому-то нахуй там доверять. Вот. Все, я говорю, товарищ, нахуй, доктор, блядь, вельми помеже, нахуй, ракета пошла. Ну и все, и все. И вот дома теперь, нахуй, надо это блядь. Береги ногу, Сеня!